Здравствуйте! Сегодня мне необходимо сделать прививку абрикосы на сливу. Прививку буду делать улучшенной копулировкой. Прежде чем начать прививочные работы, все необходимые инструменты должны быть обработаны спиртом или водкой. Когда лучше делать прививку плодовых деревьев весной? Это апрель месяц. И когда почки набухли, но не распустились. Это где-то 5-20 апреля, в зависимости от региона, в котором вы проживаете. Итак, приступаем делать прививку. На сливе выбираем веточку подходящего диаметра привоя и делаем срез, секатором срезали ветку и теперь необходимо сделать наклонный срез на ветке подвоя и привоя длину среза делаем пределы 25-35 мм нож должен быть острый и обращаемся с ножом осторожно можно делать срез и одним махом если у кого есть навык а если нет то несколько движений повторяем чтобы сторона среза была ровная на подвое срез сделан теперь необходимо проделать такую же самую работу и на привое на черенке привоя оставляем две 3 почки и делаем косой срез, соответствующей длине среза на подвое. Теперь необходимо примерить длину среза привоя с подвоем. Накладываем друг на друга и если все соответствует одинаковой длине среза, то теперь необходимо сделать язычки на подвое и на привое. Надрез язычка делаем на две третьих диаметра подвоя и привоя, или так сказать ниже сердцевины. Сделали необходимые язычки для улучшенной купулировки на подвое и на привое, и теперь необходимо их завести друг за друга, при этом совмещая слои камбия. Вот так оно должно выглядеть. Проверили, чтобы слои камбия совмещались друг с другом. Теперь можно приступать обматывать данное место прививки стретч-пленкой. Стречь пленку берем толстую, но эта пленка не очень толстая. Ее необходимо пройти несколько раз, прижимая друг друга до того усилия, чтобы она не порвалась. Прижали. Я буду делать несколькими видами. Одну прививку попробую сделать, поверх этой пленки прижать еще изолентой. И в конце сентября мы посмотрим, приживаемость на всех одинаковая или нет. Конец обрыва пленки можно завязать на узелок или закрепить изолентой, чтобы он ветром не развязывался. Все несколько прививок абрикос на данную сливу было проделано мною. Теперь будем ждать, когда они распустятся и как они пройдут сезон лета до осени. Осенью продолжим снимать видео. И вот наступил октябрь месяц. Давайте мы запечатлеем процесс прививки на видеокамеру. Вот наблюдаем. Прививка, которая была после стрейч пленки еще хорошо прижата и изолентой, прижилась отлично. Три почки я оставил и три почки дали рост. Теперь ей необходимо перезимовать. Чтобы она не вымерзла, ее можно немножко укрыть. А другие места прививки абрикос насливу, где только было обвернуто стрейч пленку, не прижились. Видимо, слабое было прижатие стрейч пленки. Ну вот и все. А выводы делать вам самим.